Хотите купить токен, который гарантированно будет расти в цене? Вы заинтересованы в том, чтобы владеть активом, который всегда на 100% обеспечен биткоин? Тогда позвольте мне познакомить вас с Phenomenal Token. Это единственный токен на рынке, который обеспечен биткоин и всегда повышается в цене. Каждая операция по покупке-продаже увеличивает цену. Каждый новый участник криптосообщества повышает цену токена. Все комиссии при покупке токена идут в пул. Обеспечение биткоином. С увеличением пула повышается цена токена, что гарантирует 100% безопасность и 100% ликвидность. Цена токена не может снижаться, а только растет. Вы можете с легкостью продать свой токен, не опасаясь, что не будет покупателя, как в случае с другими токенами. Больше нет необходимости рассчитывать, в какой момент лучше продать токен и покинуть проект. Нет риска. Каждый токен обеспечен и соответствует заявленной цене. Огромное криптосообщество из Германии, Австрии, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, России, Казахстана, Украины, Вьетнама, Гонконга, которая развивает платформу, вместе увеличивает цену токена до 1% в день. А что, если все захотят продать токен одновременно? Отлично! Все желающие смогут это сделать. Потому что это не традиционный банк, который может заморозить ваши депозиты. Каждая заявка будет выполнена, а цена токена вырастет еще больше. Вы хотите еще больше снизить риск? Получите кредит до 80% от цены токена в биткоине под залог вашего токена. Токен растет в цене, а кредит уже в вашем кармане. В любой момент вы гарантированно обменяете ваш токен на биткоин. Хотите зарабатывать еще больше? Неограниченные возможности заработка по реферальной программе от всех твоих рекомендаций до любой глубины. Приглашай сотни тысяч человек и зарабатывай десятки тысяч долларов ежедневно упусти свой шанс. Присоединяйся к тренду 2020 года.